кода Audi Fafagen с коробками DSG-7, DQ-200, DQ-200 или с автоматом AQ-160. Если имеем вот такую напасть, то есть код вот такой ошибки, выключатель заблокирован в положении B или недостоверный сигнал, а также если на приборке у вас высвечивается предупреждение Неисправность, сервис, оставьте автомобиль в положении P. Это значит, что микровыключатель на селекторе не может корректно считать положение рычага. И выход с этого положения будет тремя вариантами. Вариант первый. Самый денежный и самый трудоемкий. Заменить селектор в сборе. Вариант второй. Заменить микровыключатель на селекторе. Перепаять. Этот вариант будет дешевый, если при условии будете делать своими силами. Но я бы не сказал бы, что он мало трудоемкий. И остается вариант третий. Самый мало трудоемкий, Но по деньгам обходится примерно если делаете своими силами в тысячи, то есть 50 долларов. И самый менее трудозатратный. Сперва вы должны убедиться, что у вас установлен селектор марки ZF. В других случаях только замена селектора или перепайка. Этот вариант не пройдет. Если у вас селектор ZF, покупаете вот такую балямбу ценой в 2500 с доставкой пару дней. И лезете, принимаетесь за дело. В этом видео показывать, как менять, я не буду. Если очень попросите, то в следующем покажу. В этом видео я дам только инструкцию, как это делается. И покажу, как определить марку селектора. Сдергивайте вот эту штучку-дрючку. Она сдергивается без проблем. Если видите вот такой желтый, назовем его грибок. Для разблокировки селектора в аварийном случае то у вас селектор марки ZF. Значит, это инструкция для вас. Вот этот саморез, который вкручен, это русские вкрутили, непонятно для чего. Так что не удивляйтесь, деталь нештатная. Особо не смейтесь. Сам удивлен. Убедились, что у вас селектор ZF. Купили штучку. Дернули рычаг. Кстати, есть нюансы. На некоторых машинах придется скидывать консоль полностью. На некоторых удобно это сделать и за 10 минут. Далее прочитали инструкцию и поменяли. Скажу сразу, что можно обойтись без всяких вольтметров, ноутбуков и прочей ерунды. Просто читайте внимательно инструкцию. Там все расписано и разжевано. Кто не осилит печатный текст, извиняюсь, повторю, ждите, возможно, я дам видео о подробнейшей регулировке и настройке.